Старый промок, он не заряжен. Время-то нашла вы. Влог. Hey, влог. Время-то нашла вы. Потом мы встанем в очередь, чтобы занять свои места и слушать вживую. Терезно, секунд сэкономер, сэкономер. Вот, и какая Вот ты сейчас меня ударил по носу. Зато не щелкнул. Аккуратно надо, давай еще. Нет, нет, нет. Нас машины сбили. И вот так мы сходим на концерт с тобой. Будем вечно с тобой тут бродить, бродить. Вот с тобой приведениями будем все концерты видеть. Называется, пришли пораньше. Очень много людей. Много любят. что закончилось о конце? Нам понравилось, да? Вот. Было очень здорово. Вначале я даже расплакалась, потому что, во-первых, вот это вот начало необычное, потом заиграла моя любимая музыка их песня из их самого моего любимого альбома. я просто растаяла, и тут я вижу его. Ладно. <связь> Сегодня я проснулась, э, и у меня было в гной два глаза. Аж два глаза, был один, теперь два. Кто помнит, кто смотрел мои видео, тот поймет. А, мне чуть ли машина не сбила. Ну, спасибо. <связь> вот что значит быть блогером. Невнимательность э, на все сто. Ну, давай. Подходи и жди. Или ты? О, самый смелый чувак! Йоу-йоу! Ребята, что чё беседим? Байкеры! пойдем. Так я не поняла! Как надо маскироваться? Оль, ты такой классный! Ты его еще в других очках не видел Скажи еще раз Как не на русском языке разговаривает Мальчик-то вообще нормальный сходить на вот этот фильм Чечня? Да, Марк А не Да ладно, с нами можно, Коль, не переживай Ой, прости, прости Это старый новый. не случайно во второй раз своей жизни шлепнула кольер на задницу. Понимаешь, уже не первый раз. Один раз на дискотеке я перепутала просто Владу с Кольей. А сейчас он просто у мне водичкой в лицо, и я в этот момент резко повернулась и треснула ему. И нефиг в меня прыскать водой. Шашлычки, точнее они, или как? шашлычки приехали. Фу, какая гадость. Что это? Мы выбрались на природу. Гадость какая. Вот это вообще. Говорил. что ты... Отдыхаем.